«Общение с миром и с людьми, но боятся. Люди, в свою очередь, относятся к ним настороженно и редко принимают. Речь идет о редком нарушении психики, психики так называемом аутизме. Аутисты – это люди, которые живут в своем мире на проблемы людей, живущих с таким диагнозом изнутри», – взглянула Наталья Подкина. Чтобы понять, как аутист чувствует себя в нашем мире, дотроньтесь до улитки. Видите, она начинает сжиматься и прятаться в свой домик. То же самое происходит и с аутистами. Они беззащитны перед окружающим миром, и каждое наше действие может их ранить. А здесь написано. Улитка. На первый взгляд Керам Каримов обычный и жизнерадостный мальчик. Ему 7 лет, он учится читать, занимается плаванием и любит рисовать. Но это лишь одна сторона медали. Вот так просто заговорит с нами. Для него большая победа над собой. И это сейчас Керам сидит спокойно, но через минуту сорвется с места и убежит в свое маленькое убежище. В два года после прививки малыш замкнулся в себе. Поведение изменилось. Сначала он перестал говорить. Потом пропали все навыки самообслуживания, ну, вплоть до того, что он пристал сам ходить в горшок. Полностью все пропало. Вот все, что было за два года, как говорится, что ли, к чему мы пришли к развитию. Вот это все у нас ушло просто. Врачи поставили диагноз Аутизм. Вот уже пять лет вместо людей в жизни Керама какие-то свои мысли и увлечения, вместо шалости и капризы истерики. Обычному человеку тяжело понять. Детям-аутистам трудно различать лица и понимать, о чем говорят люди. Вывести из себя может даже резкий звук. Все вокруг страшно и опасно. Сейчас, сейчас выключим. Все, все, выключили. Но при этом они не любят, когда громко кричат. Давайте. Они такого вообще не любят. Побывать внутри аутиста – это значит умножить все свои страхи в 10 раз. Психолог Гузель Салиманова считает – аутизм не приговор. Например, Эйнштейн был аутистом и стал великим ученым. Диагноз «аутизм» поставили когда-то Белу Гейтсу, и он смог стать самым богатым человеком планеты. Успешных примеров много. Вот только хороших историй о том, как общество мирится с аутистами, почти нет. Их повадки и манеры поведения многие считают невоспитанностью, а сам диагноз – выдумка родителей. Они выстраивают ряд защит – если позволяет нервная система, психика, уровень интеллекта, они выстраивают защиту. Это хорошо еще, что они вы, могут выстроить. Кто же этого, кто не способен к этому, у них просто идут истерические реакции. И как следствие идет непонимание со стороны окружающих. Десятилетний Никита Комлев учится в третьем классе. Из обычной школы его попросили уйти, якобы он плохо влиял на одноклассников. Их родители посчитали, что общение с аутистом наложит отпечаток на детей. Тогда мама Гузель перевела его в коррекционную школу. Там столкнулись с непониманием учителя. От них требует общество то, чего они не могут дать, да? Но Родителям эту нести ношу тяжело. Им необходима помощь государства, общества, медицины, образования. То есть тут должна быть комплексная такая система помощи. Сам Никита удивительный мальчик. Первое, что попросил у нас, это наш сотовый телефон. И разобрался в нем меньше, чем за минуту. Когда вырастешь, кем станешь? Да, архитектором. Архитектором. О том, как, аутисты, О том, как хотят... аутисты хотят общения с миром и людьми, рассказал режиссер Любовь Аркус. В фильме «Антон тут рядом» она поведала реальную историю Антона Харитонова. Несколько лет в кадре и за кадром съемочная группа боролась за мальчика. Ему была прямая дорога в интернат для умалишенных. Но в итоге они смогли сделать так, чтобы он жил с нами, рядом. Исцелить его смогло простое общение. Он ищет человека, который его поймет. В любом случае ему нужен человек, который будет рядом с ним. Если рядом есть, человек, с которым он согласен, он пойдет вместе. Каждый из них требует в первую очередь кусочка души. Но нужен человек. Ну? Но нужен человек который себя перетерпит. Перетерпеть себя могут немногие. Активный и порой шумный Керам стал главной болью для своих соседей. Дело дошло даже до суда. Конфликт случился в феврале. Сосед пришел к Каримовым сделать очередное замечание на поведение Керама. Он беспрепятственно проник в их квартиру. Отец семейства решил заступиться. Завязалась драка. Итог против Каримовых. Соседи подали иск. Требуют 50 тысяч рублей моральной компенсации и расходы на адвоката. Что он с этими деньгами будет делать? Ну, даже если мы их выплатим за задать большим вопросом, то есть это никак не повлияет на поведение нашего ребенка. Вроде и человек современный, и высшее образование, и директор фирмы РЭВА, то есть человек должен адекватно реагировать на ситуацию, но вот это поведение для нас очень непонятное. Позади уже три заседания суда. Из сына мировой идти не хотят. Общаться с нами они тоже не пожелали. Крайним в этой истории мы увидели семилетнего мальчика, которого нужно не травить, а помогать ему. Они не являются ни щезотрениками, ни умственными отставками. Они, это заболевание, приобретенные. Вот, вот в чем. И поэтому у них интеллект сохранен. но нет речи, но оно, у них большинство детей таких речь есть. Просто надо какой-то или волшебный, скажем, вот я же говорила, или волшебный крючочек какой-то, или найти какую-то стиму. Симул заключается только в старании самих родителей. НЖФУ от Каримова открыто гордятся своим сыном и готовы его защищать. На помощь от государства они не рассчитывают. В России врачи почему-то избегают диагноза аутизм, предлагая родителям отправлять детей в интернаты для умалишенных. Поэтому семья Каримовых приходится рассчитывать на свои силы. И несмотря на сложный характер ребенка, непонимание и суды, готовы вырастить из него нормального человека. Наталья Поткина, Андрей Рачеев. Для программы новости.